Добрый день, дорогие зрители! Хочу представить вам проект одноэтажного дома ZPK-130 ⁇ Зеленый простор ⁇ Дом разработан нами с учетом мнения заказчиков, уже купивших и построивших у нас одноэтажные дома по другим проектам и потом рассказавших нам о том, что им в них не хватает. Этот дом площадью 130 квадратных метров хорош тем, что при отсутствии лестниц и обладая при этом достаточным пространством для комфортной жизни, тем не менее он достаточно экономичен в постройке. Высота потолков в доме более трех метров. Дом по этому проекту уже строится нами вблизи Нарфоминска Московской области, в феврале он будет закончен. Пока есть только фотографии строительства. Но в феврале уже можно будет посмотреть его полностью в готовом виде и пощупать, как говорится, изнутри. Цена строительства дома на вашем участке с полной отделкой снаружи внутри составляет 3,1 миллиона рублей. В принципе, можно уложиться и в 3 миллиона, если выбрать какие-нибудь другие варианты отделки. Дом э, включает в себя просторную кухню-гостиную с выходом на террасу, три спальни, санузел и котельную. К дому пристроен навес для авто. Цена такого готового дома КП Луговое на участке 9 и 4 миллиона рублей, со всеми коммуникациями. В этом доме тепло и уютно в любую погоду, будь ли дождь, снег, зима или осень. Думаю, любители одноэтажных домов оценят наш проект. Подписывайтесь, комментируйте, пишите какие проекты вам интересны, что хотите видеть на нашем канале. Большое спасибо!